Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале АТРР. Сегодня мы хотим представить вам новый объект, который мы уже сдаем. Это чистово, чистовой этап сдачи. Правда, еще все в рабочей обстановке. Мебельщики работают, другие организации также заканчивают свои чистовые работы. А сейчас мы хотим представить вам наши системы, которые мы реализовали в этой квартире в центре города, города Киева. И здесь мы хотим представить вам систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, а также систему отопления, которая здесь была внедрена. Итак, сначала мы хотим вам рассказать о системе вентиляции и кондиционирования воздуха в данных помещениях. За моей спиной мы удачно разместили в подсобном помещении приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла. В данном случае это вентиляционное оборудование от компании яблотрон futura l данное оборудование является не просто одними самых технологичных и удобных для пользователя но это самое энергоэффективное оборудование в бытовом сегменте потому что эта установка снабжена рекуператором с энтерпидной передачей тепла что позволяет Сохранить большой коэффициент теплопередачи, а также сохранить влажность помещений на достаточно высоком уровне, порядка 25-35% в зимнюю пору. Хотим напомнить о том принципе, который мы используем в построении и проектировании системы вентиляции. Это подача в чистые зоны воздуха, чистого, и забор отработанного воздуха из грязных, условно говоря, грязных зон. Это зона санузлов, кухни, прачечной, либо кладовой в данном случае у нас два помещения куда мы подаем чистый воздух и контролируем его качество за счет VIV системы и так воздух будет контролироваться за счет э, датчиков co2 которые будут регламентировать и давать команду на то чтобы подавать в эту зону э, определенное количество воздуха либо э, закрыть э, поступление воздуха в эту зону, если в этом нет необходимости. Мы переместились в чистую зону, это зона спальни. В данном случае мы хотим показать вам, как размещены по периметру наши диффузоры. Они занимают достаточно большое пространство на потолке, потому что количество воздуха здесь будет большое, потому что оно должно обеспечить количество CO2 в норме. В данном случае это двухщеревые диффузоры и они очень удачно разместились на потолке и вписались в интерьер. Кроме этого нужно добавить, что эти диффузоры достаточно технологичны, потому что имеют ламели в середине, которые позволяют распределить воздух именно так, чтобы это было эффективно для подачи в рабочую зону. А также система этих диффузоров позволяет распределить воздух так, чтобы не было шума и не создавалась сквозняков. В зоне гостиной и кухни мы хотим представить вам также распределение воздуха за счет наших э, диффузоров. Тут также выбран вариант из двухщелевого диффузора, потому что объем воздуха, который сюда подается, это не просто весь воздух, который подает наша вся система вентиляции, но также работа системы кондиционирования, о которой мы немножко скажем позже, э, которая также имеет огромный объем и таким образом нужно распределить воздух максимально эффективно и правильно. Нужно сказать, что это чистовая зона, но в этой же зоне мы имеем кухню, где имеется не просто вытяжная э, установка, точнее вытяжка от кухонной плиты, но также вытяжной диффузор, который расположен вот в этой зоне, чтобы сместить баланс э, воздуха и э, запахов именно в сторону кухни, чтобы запахи остались именно там, они а перешли в чистовую зону гостиной. В ванной мы разместили много нашего оборудования вентиляционного, в данном случае это э, канальный кондиционер, который работает на спальню. И он размещен э, за этим люком, который прячет его в подшипной зоне. В данном случае там размещен не только канальный кондиционер, но и V-клапаны, которые распределяют воздух по CO2 датчикам. Очень сложная задача была установить наше оборудование, которое обеспечивает отопление, а также подготовку э, воды, то есть водоочистку для э, питьевой системы. И здесь мы в этой прачечной, мини прачечной, смогли разместить аккуратно наше оборудование. В данном случае это бойлер на 200 литров, который обеспечивает э, потребность ГВС. А также э, котел Вайланд. Это э, котел электрический на 6 кВт, который обеспечит здесь систему отопления. Распределение тепла по помещениям у нас э, осуществлено за счет внутрипольных конвекторов Кампман, которые удачно расположились именно у больших окон. Здесь мы можем их видеть. А также в некоторых зонах у нас есть радиаторы небольшой мощности. Это радиаторы от компании Zender, Германия. Хотим вам два слова сказать именно про водоочистку. Здесь представлено оборудование от американского производителя EcoWater. Это оборудование является не просто надежным, но и одним из самых производительных на сегодняшний день. Это один из лучших вариантов для бытового сегмента, который мы можем сегодня использовать. И оно имеет возможность регулировать свою работу через удалённую доступ на вашем смартфоне нужно сказать что еще кроме этого мы смогли реализовать здесь систему водоснабжения и канализации в данном случае разведены все точки по всем водоразборным приборам смесителем ванной душевой и также предусмотрена система защиты от протечки. В данном случае она также размещена в шкафчике, вот в этой прачечной. Кроме всего сказанного, хотим сказать о том, что здесь были установлены все сантехнические приборы, которые были подобраны нашими коллегами из дизайн-студии, и они размещены в данном случае в одном из санузлов и в ванной. Спасибо, что смотрели данный выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Также пишите ваши комментарии, если у вас возникли вопросы или замечания по данному объекту, нашей работе. До встречи на канале Альтер